4. Всем привет! Вы на канале Клан Масиков И сегодня у нас на обзоре Вот такая вот штука Измельчитель марки Bosch. До этого у нас были разные измельчители О них мы расскажем Вкратце А обозревать мы будем сегодня Вот такой вот Бошевский измельчитель Бомбовский, да? Большой, здоровый Мощный Итак, открываем что у нас тут есть, у нас тут есть крышечка, крышка-движок, крышка-движок, да, крышка-движок, так, пенопластик, вот такая вот здоровенная, чаша, на полтора литра, стеклянная, моем, да, ее можно мыть, ее можно мыть в посудомойке, там инструкция. мы когда покупали, мы узнавали, инструкция, ну, Готовки, да? И основной нож. Все, пусто. Пусто. Туда поставим. Бум. Итак. Да. Сегодня мы будем делать... Да. Сегодня мы будем делать пюрешку. Опробуем нашу. Пюрешка. Пюрешка без пешки. Решка без спешки. Так, закидываем картошку. Ассистент, ассистент закидываем картошечку. Сейчас, подождите, ассистент, картошка. Нет, нет, нет, нет, нет. Надо сначала вот этот нож. Да? Этим же ножом? Да, да, да, конечно. Так, три ножа. Один значит нож для колки льда. А я уже все рассказала. Да? Слушай, надо было. Да, <с <с Скажешь? Да. Я... А он что, вкусную а пюре яшму говорит? Если не пюрешку. Устает. Куска, Куска пюре. Так. Так. Пломбника. Заливаем. Заливаем. Разогретую сливочку. Здесь обычную пюрешку. Все. Белое. Ох, какой пар идет. Вот, вот. Угу. Так, и так, теперь нужно воткнуть розетку. Втыкаем. Да. Так, воткнули. Пробуем. Пробуй, У тебя не вошел какой-то паз, наверное, на чашу не стало. Они подсказывают. Ага, вот вот. Ага, вот так вот. Ага, вот Да, возьмите, да. Ассистенты, мало налили, мне кажется. Таша, да, кстати, я добавлю. Мяс. Я уже перемешал. Картошечки просто. Не, ну мы же все равно должны взбивать, даже без прямолотого, если делать драники. Вот мы без подготовки. Реали. Реали. Реалити. Реалити-шоу. Реалити. Божеской техники. Ну, По-моему, тут вообще пюрешка без комочков. данных дел. Пюрешка без комочек. Пюрешка. Вот такая вот пюрешка получилась. Ровно минутка. Сколько пюрешки будет. Итак, продолжаем наш обзор. Переходим к инструкции. Модель у нас ММР08 Это на 0. Итак, продолжаем наш обзор Переходим к инструкции Инструкция написана на две модели ММР-08 и 15 Наш это 15 на 1,5 литра Здесь есть несколько рисунков по установке Но мы с вами уже разобрались без них Переходим к инструкции Инструкция такая толстая Не думайте, она просто написана на 15 языках Переходим в раздел Смотрим, что же у нас написано на русском Здесь комплект и техника безопасности В компании нельзя перемалывать Твердые предметы, такие как сахар, кофейные зерна, а также мясо. И... Продолжаем наш обзор. Мне семья поручила, дала слово. Теперь я могу выступить. В общем, значит переступим к конструкции. Мы все же ее изучили. Сделано это оборудование у нас в Словении, не в Китае. Вот, к счастью, наверное... Обычно про Китай плохо говорят, да? Значит, что ней сказано? Мне сказано, что мне нельзя ни в коем случае перемалывать кофе, сахар и мясо с костями. То есть нужно, прежде чем мясо перемалывать, удалить обязательно, посмотрите, все кости, сухожилия, все, хрящики, все это удалите. Вот этот нож, этот нож у нас универсальный. И мы измельчаем овощи, фрукты, мясо, рыбу, ну и все этому подобное. Сыры, там что там еще можно измельчать, в общем, все измельчаем им. Этот нож у нас только для льда и замороженных продуктов. А этот нож для ну, вот, готовить майонез, всякие соусы взбивать, яички, это все сюда. Значит, в этой инструкции также сказано о технике безопасности, да, что мы вот эту крышку с моторчиком, мы ее, конечно же, ну это, конечно, глупо, но на всякий случай, не моем посудомойки. Да, это у нас очень важная вещь. Тут у нас моторчики, тут у нас провода. А эту чашу мы, в отличие, кстати, от ее аналога более меньшего, на 0,8 литра, ее можно мыть в посудомойке, Потому что на 0,8 аналог этой штучки, она из пластмассы. Поэтому ее не, не то, что прям запрещено, но нежелательно. А почему нежелательно, расскажу. У нас было до этого а, пластмассовая, она просто лопнет, и все, пойдет трещина. Будем надеяться, что прослужит долго, но мы будем постоянно что-то на ней готовить. Поэтому как сломается, вы увидите сразу же. Мы скажем. Вот такая полторашка у нас получилась.